Здравствуйте, меня зовут Виктория, я из города Благовещенска. Хочу немного рассказать о своих результатах первых, которые получились у меня буквально в момент тогда, когда я стала смотреть вебинары. Сначала бесплатные Антона и Дарьи по недвижимости в момент самоизоляции. Смысл был такой. Так получилось, что я в недвижимость пришла, 1 марта, вот, то есть я присматривалась, 1 февраля купила себе жилье через это агентство, в котором сейчас я работаю. И я искала место работы там, где я могла работать столько, ну сколько, как говорится, мои, мои ноги будут меня носить, сколько я смогу ходить. вот, Так как у меня предпенсионный, предпенсионный такой момент жизни, и я решила поменять работу. Я посмотрела, как работают агенты. Мне понравилось это агентство, в котором я сейчас работаю, что они работали прозрачно, конкретно и индивидуально с каждым покупателем, либо продавцом. Вот. И с 1 марта я начала этим заниматься. Придя в агентство, у меня там прошло небольшое обучение. Нам провели обучение по продаже недвижимости, недвижимости и также по поводу того, что что мы должны соблюдать, какие законодательства, что, какая идет поддержка именно юридическая, и какие юридические стороны мы должны соблюдать. Далее, когда я стала просматривать Авито и ЦИА, мне очень не понравилось, как там, что там происходит. То есть, эти квартиры, на одну квартиру, там, в 20 этих агентств, по вторичке я имею в виду. Хотя и по первичке также у нас здесь в результате что получается? Я нашла пару квартир, которые мне понравились. И я начала читать скрипты поначалу, у меня не получались звонки. Потом я взяла, отодвинула эти скрипты и по-своему стала общаться с продавцами квартир. Первый вот, как раз-таки, продавец я за ним заключила эксклюзивный договор 20 марта. Вот и после заключения 20 марта э -э -э, трехкомнатной квартиры, вот начала его реализовывать через Авито, вот. Но у меня был другой подход, то есть я решила соблюсти все нормы, то есть привести именно покупателя, который купит квартиру, не который будет ходить, смотреть, то есть я конкретно выявляла потребности. Покупателя, кто хочет с агентства, либо это агент. Я спрашиваю, какой именно нужно трехкомнатную квартиру, каким требованием, чтобы он включалась в результате из всего из всех звонков, которые поток пришел по этой квартире. Вот. Ну, было у меня в просмотров, может быть, 5-6, максимум 7. Где-то 5-6 всего просмотров было. Вот. И один и окончательный просмотр, который прошел у нас. 10 апреля мы 11 числа заключаем преддоговор и у нас проходит сделка 24 апреля. То есть мы закро... я закрыла сделку, все, 24 апреля на переоформление мы уже отдали документы и все у нас получилось. Вот. Но почему так у меня получилось? Потому что я начала читать скрипты. Сама Дарья мне понравилось как она вела вебинары. Антон то есть я получила те знания, которые мне были нужны. Я очень искала другие рычаги и как общаться правильно с продавцами, покупателями, уметь показать, что вы специалист. У меня это получилось благодаря вам, ребята. Я очень вам благодарна за это. То есть скрипты мне дарены, именно первого звонка, очень помогли. В плане того, что я когда начинаю работать по этим скриптам, я только дохожу до того места, они мне не возмущаются там. Нет, не надо снимать. Они говорят, приходите, пожалуйста. То есть мне даже возражения не было, надо было это отрабатывать. И на данный момент эти скрипты так работают. Я всегда удивляюсь, какие там чудесные слова и возможности то есть, вложены в, эти, в этот скрипт. Вот. Потом уже вот сейчас отрабатываю. Дальше я на минимальном на данный момент тарифе, собираюсь с 4 числа, не собираюсь, буду переходить на с обратной связью и проходить дальнейшее, более глубокое изучение и составление сайта. Спасибо вам большое, ребята!